На слайде мы видим очень много разных продуктов. Да, это растительные продукты, естественно. И растительный белок содержится в том же хлебе, во всех крупах, ну, в той же скажем, группе, так сказать, бобовых продуктов, орехи. Ну, вот мне нравится, да, что это бобовые. Да? Да, бобовые мне да. нравится, что это крупы, мне нравится, что это орехи. Да. И поэтому у нас как бы очень большой выбор именно mm -hmm. для продуктов, содержащих растительный белок и как mm -hmm. бы сейчас дефицита практически не существует. А вот на слайде нормы мы посмотрим, смотрите, еще раз, да, животных белков 60 грамм да, в день, да. растительных белков 40 да, в да, в да, грамм да, в день, да? Да, да. Mm -hmm. поэтому вот уважаемые зрители, опять-таки бабушки, дедушки, родители, это очень важный момент. Не просто именно купить какой-то продукт, продукт купить. Что да, а, да. А надо именно ориентироваться на то, чтобы ваш ребенок получил достаточное количество достаточное именно как животного белка прежде всего, так и растительного Плюс. белка. Позаботиться о качестве. Да, плюс позаботиться о качестве. Конечно, потому что, несомненно, если вы покупаете ну, натуральный продукт, там мясо, рыба, яйца, э -э -э, сыр, то, естественно, и белок там самый лучший, его там больше всего. Да. Ну, конечно, было бы здорово, наверное, если бы там курица, да, какая-то деревенская была, ну, не конечно, поддержившаяся конечно. химическим воздействиям. А Но сомненно, если такой курицы да. нет, не надо отчаиваться и ставить крест вообще конечно, да? нет, нет, нет, на, нет. на вот этой попытке сделать питание более здоровым. Все равно да, всегда да. есть выбор, Конечно, конечно да. или купить просто мясо, да. или по-быстрому купить колбасы. Да. Да? да, в этом, конечно, есть глобальная разница, да. и разница именно в том, что вы закладываете здоровье вашего ребенка. Но ну просто многие говорят, ой, ну что теперь нет, ну, вот можно и колбасы. Снять. Разница главная. Все, все у нас загрязнено нет, нет, и, и все э плохое. Это неправильно. Однозначно mm -hmm. все-таки лучше купить максимально натуральный, не продукт. Максимально. Ну хорошо, продукт. это белки. Да. да. да. Что дальше по значимости? Следующий компонент Жир. по значимости обязательно это жиры. Причем да. жиры, они опять-таки бывают двух вариантов. Угу. Жиры, так сказать, животные и растительные масла. Ну, сейчас нам покажут да, наши слайды про, про жиры. Да. Так, и что на... надо знать про животные жиры, да? Ну, прежде всего, хорошо известно, что животные жиры, они содержатся и в продуктах, которые содержат животный белок. Вот это, кстати, очень легко запомнить да, и тогда считать уже, это да, не так страшно. Да, ну, да, это просто, скажем, очень просто. То есть э, ваш ребенок кушает достаточное количество животного да. белка. Вот давайте попросим снять жиры животного происхождения. Да, да. Угу. И тут же практически он получает и жиры животного происхождения, когда угу. ест именно животный белок. Ну продукты животного белка. Ну, природа, допустим, да, устроены. Да, сразу. Да, да, да, это да. очень. Да. Что у нас сюда входит? Ну, Давайте посмотрим. Опять-таки, это все продукты, продукты. Прежде всего, как бы это животное а, жир, да. это изделие. Ну, это масло сливочное. Прежде всего, самый, ну, однозначно, все-таки надо сказать, как бы там что не выдумывали, mm -hmm. все-таки сливочное масло ⁇ это самый лучший жир для подростка. Вот. А потом, да, есть и в мясе жир, вот, и, скажем, в курице он есть, и в яйце, во ну, а всех животных продуктах. И, молочные и все молочные Понятно. продукты. да. И чем, скажем, более mm -hmm. концентрированный молочный продукт, ну, скажем, там, не знаю, в ценном молоке, может быть, содержится где-то как, вот мы покупаем там 3-5% mm -hmm. жира. А, скажем, если мы сделаем сыр, Угу. То там до 40% жира и как бы большое количество, в том числе, белка, до 50-60% до это белка. Угу. То есть сыр, это один из лучших продуктов питания. Это прекрасно. Да. Жиры растительного происхождения, вот, пожалуйста, слайд. Да, пожалуйста, здесь тоже как бы, очень большое разнообразие, это в том числе и наши любимые масла, такие как подсолнечные, да, угу. и оливковое, конечно, хорошее масло. Ну, мы уже говорили, что масла должны быть нерафинированными. Однозначно, да. да. И надо сказать, что, в принципе, вот растительных масел, их довольно много содержится и в крупах, в том числе угу. они есть. И в овощах есть. Угу. Поэтому добавлять э, растительное масла надо. Но всегда помнить, как бы, вот, э, чтобы не, как бы не мучиться, э, сколько ребенок получил растительного масла. Сколько вешали граммов. Да, сколько вешать Надо ориентироваться на то, что где-то максимум 2 столовые ложки нерафинированного растительного масла лучше всего в холодном виде. А там уже кто... Во что гораздо. Ну, да. Кто-то любит подсолнечное. Да, Сейчас да. огромное количество вообще а, всяких да. других мастер. И, и рыжиковое, пищу. и речишное. Огузное, да. очень много. Да, да как бы, пожалуйста. Но вот ориентироваться надо э, как бы на количество. Очень помнишь, что где-то в среднем не более двух столовых ложек да. в день. У нас, смотрите, мы уже сказали о орехах тоже да. много. Да? Орехи, семечки. Да, да, да, да, конечно. Хорошо. Что у нас дальше? И следующий такой огромный, так сказать, пласт э, необходимого строительного материала, это углеводы. Ну, углеводы это, реально говоря, в общем-то, Опять-таки, они содержатся в огромном количестве, во всех мучных изделиях. Вот, ну, давайте посмотрим, у нас есть да. с вами слайд, вот, углеводы, норма, да? Да, норма углеводов. Вот, сначала углеводы Да-да. Ну, посмотрим. Да, углеводы, это действительно важно, об этом помните, мы об, об этом даже говорили. Мы уже говорили, да. что есть простые, да. плохие сложные. сложные. Сложные, это самая хорошая наша пища, это крупы прежде всего. И крупы, действительно, они крутые кроме того, что углеводы содержат, и содержат много растительного белка, они еще содержат там и витамины, и микроэлементы, как дополнение. Но mm -hmm. в то же время эти углеводы из круп, они медленно входят в кровь и длительно поддерживают ну, как бы энергию растущего организма. Mm -hmm. Это идеальный вариант, конечно. А вот на слайде, смотрите, нормы углеводов для детей у У нас довольно вот большое смотрите. количество, 380 грамм, это, скажем, не 60 грамм белка, да? Да, это много. Много, да. Почему так много? Да? А потому что это энергия, а потому а что, что, что из углеводов, прежде всего, создается энергия, а растущий организм, да, ребенок, он подвижны все, так сказать. поэтому надо сказать, что, ну, в принципе, сейчас с углеводами проблем нет. То есть и печенье, и чипсы, и торты, и кексы, и всякие, и те же хлебобулочные изделия все, это все углеводы, и воды и орехи и семечки так и овощи в том числе содержат mm -hmm. довольно много углеводов бобовые те же содержат много углеводов да, ну, тут в принципе задумываться о том откуда да. они возьмутся наверное сильно нет нет задумываться нет смысла. нет смысла потому что ну как бы надо сказать что современные вот производство пищи mm -hmm. вообще пищи оно э, очень затратно в производстве, прежде всего, именно животного белка. Что такое животное mm -hmm. белок? Это мясо, рыба, яйца, mm -hmm. все молочные изделия. То есть, создать продукты, которые содержат э, животный белок, затратнее, ну, тяжелее всего, экономически. И поэтому производители стараются, прежде всего, экономить, и как-то вот это нас, скажем, мягко... Ну, ну, обмануть, может быть, неправильное не слово, но все-таки, скажем, ну, и они они стараются как можно меньше в общем-то положить в продукты, продукты питания животного белка. Почему? Потому что это удешевляет продукт. Читайте этикетку. Что да. Называется. Да, Давай. читайте этикетки. Почему? Потому что по э, законодательству Российской Федерации, уважаемые родители, э, на каждом сказать, продаваемом продукте питания есть этикетка, на которой четко указано в 100 граммах этого продукта находится такое количество э, белков животного происхождения, растительного, жиры, углеводы, все там есть. Ну, Кстати, может быть, нам сделать отдельную передачу про чтение этикеток, а может быть, кто-то из наших зрителей умеет это делать профессионально, да, было бы здорово, да, чтобы только да. к нам пришел такой человек. Да, да, это было бы очень интересно, вот именно, чтобы пришел человек, не мы с вами, да, опять да. а пришел ну, может, человек... Если кто-то этим занимается профессионально да. и готов людей ну, научить, на что обращать внимание. Конечно, может быть, есть технологии производства mm -hmm. от пищевых продуктов. Пожалуйста, да. подумайте, вдруг Де... это вы идете и к нам все люди, которые ну. работают вот в продуктовых магазинах, ну огромное количество у нас ну, сейчас. Это, да. Да, люди из Почему? Почему? Нет. Нет, Ну, в общем, мы вас попросили, <с ждем. <с <с вашей так, да, было ну, бы очень интересно. А мы вернемся к нашей теме. Да. Я все поняла про белки, я поняла про жиры. Я поняла про углеводы. Теперь эту всю картину бы собрать, ну, да. как бы теорию перевести в, практику. в вот У нас с вами да. есть тут волшебный листок. Да. Давайте вот просто возьмем один день, и Давайте. на примере одного дня мы просто покажем, что это вообще не как бы не сложно составить Конечно. меню, чтобы вы были да. спокойны. Да. За то, что ваш ребенок получил все, что нужно, да. и да. вы сделали все да. правильно. Галочка, я молодец. Ну да. Ну вот, Виктория, давайте мы все-таки, как бы, вы мама, да? У вас же двое детишек. Да, да. Вот давайте, вот на нашем дне. Вы лично. Завтрак. Завтрак. К примеру, два яйца. Отлично. Вот У нас записано, что два яйца это 6,4 грамма белка. Чистого животного белка, Заметьте, Вот в этих двух яйцах. Да. Дальше, например, обед. 200 грамм курицы. Отлично. Да. 41,6 граммов белка. Отлично. Да. Вечером 100 грамм рыбы. Ну, великолепно. С да. 18 да. грамм. Отлично. И там на ночь выпили стакан молока. Да. 5,6 Отлично. И того... Если все это сложить, у нас получится 71,6 Но... грамм белка. Великолепно. А у нас... Мы У нас... помним 60 норм. Да. То есть, мы немножко превысили, ну, но это как бы... дефицит животного белка, он практически в растущем организме отсутствует. Понимаете? Mm -hmm. То есть, всегда найдется, чтобы да, да, да, да. То есть, всегда будет использован, понимаете. Поэтому mm -hmm. здесь нам бояться не надо, что мы немножко как бы норму превысили mm -hmm. совершенно. Смотрите, да. Тут я вспоминаю о том, что в этих же продуктах да. может содержаться животные жиры. Животные жиры. Mm -hmm, да. Поэтому вот. Опять же, 2 яйца, 23 грамма. Это животного жира? Да. да. Курица, 200 грамм, 17,6. Отлично. Рыба, да. 9. Отлично. И стакан молока, 6,4 грамма. Грамма жира животного. Мы с вами да. это все смотрим. Итого? Насколько получилось? 56. Ну, отлично. Норма там 65, 68. 65, 75. А, 75, да. Немножко не добрались. Ну, это всего 4 продукта. Да. Это же совершенно очевидно, что-то что, да. что еще будет. Ну, делать. скажем так, в любом случае, вы с рыбой да. съели гречневую кашу. Да. Вы туда добавили. обязательно. Обязательно Да, конечно. Все, всего 4 продукта. Ну, это, это естественно не значит, что 4 продукта мы будем есть, да? Это просто. Как да. научил меня Николай Васильевич, сначала мы раскидываем по дню просто белок, да, да, тут да, же да. мы понимаем, что там же находятся жиры, Конечно. и потом все это украшаем, да, да, публику, да. И ну, например, крупами, овощами, бобловы, овощи, крупами, бобловой, овощей, зелень, так ну, это, как бы уже это уже кулинария. Это уже красота, да, да, да. польза, разнообразие. Да, да. И какие-то там витамины, да, микроэлементы, да? да? Ну, остров вот этих да, белков, да. все понятно. Мы можем что сделать? Заменить яйца на твою курицу, заменить на любое другое. И кролик, конечно. Кролик, кролик да. Там говядина, конечно, Что любит да, ребенок, да, что да, есть семья. Да, просто... Да? подобрать и по вкусовым пристрастиям. Ну, то же самое рыба, не хочет вечером есть рыбу, дайте да. какой-то другой сыр. Сыр, пожалуйста, сделайте пиццу с сыром, великолепно. Да, Ну, надо. ну почему хотите? надо? На ночь он молоко выпьет. Ну, а вечером ребенок не растет, растет он бурный. Это же не то, что вот я в 60 лет, я пиццу на ночь не буду не есть. Не надо. Не буду есть. А ребенку нормально будет, он после тренировки пришел какой-то, и у него потратила на да, все мальчики, да конечно да все как бы ничего тут сложного да, нет совершенно да? да совершенно не сложно но уважаемые зрители вы обязательно вот как бы главные вещи должны помнить что Самые важные компоненты, за ними надо следить, именно компоненты пищи, да. потому что они именно и будут составлять вот этот вот строительный материал растущего ребенка вашего. Угу. И прежде всего акценты делать на животном белке, то есть продукты, да. содержащие да. животный белок, достаточное количество. Раз. Угу. И качество. Что такое качество белка? Это натуральность. Откуда это Натуральные продукты должны быть. У -у -у. именно Мясо натуральное. Если мясо, то мясо. У -у -у. Если рыба, то есть не консерва рыбная, так сказать, а рыба должна быть. Поэтому вот это очень важный момент. У -у -у. Ну и плюс, конечно, здесь все остальные компоненты имеют значение чтобы вы именно четко в каркас в этой мере именно да, И тогда ориенти... уже, уже знаете не скажешь, ой, это так все сложно, пусть он хочет что-нибудь поесть да, и так да, далее, да? Да, ну, просто... да. да это, это и очень... это две минуты составить такое расписание. Конечно. И дело в том, что у вас появляется опыт со временем да. и вы уже так сказать ориентируетесь прекрасно. Это совершенно как бы, быстро происходит уже на автомате, но опять-таки я хочу повториться что вот этот вот период с 7 до 14 лет он супер важен именно по mm -hmm. достаточности как главных компонентов строительного материала и по их качеству mm -hmm. иначе потом как бы хорошо человек не питался в принципе он ну, ничего изменить особо не может. Николай Васильевич, тут пришел мне сигнал, mm -hmm. что у нас есть вопрос. Отлично. Сейчас я прочитаю. Смотрите, очень, вот кстати, да, этот вопрос такой хороший. Мой ребенок вообще не ест мясо. Ну, Что теперь делается? Мама волнуется, паника и кошмар не ест мясо. Ну и прекрасно у нас есть великолепные продукты, молочные. Да? То есть, можно Конечно. обнестись спокойно, спокойно и оставить ребенка в покое? Да, не да? надо его переживать, не надо Конечно. ребенка терроризировать. Вот рыба есть огромное количество. Ну, на... вот и некоторые вообще рыбу не едят. Ну, дело личное, есть молочные продукты. Ну, то есть, можно заменить, да? Да, да, да. Весные да, да. продукты, заменить яйца, молочные. Яйца, молочные продукты великолепные. Да. Но на растительные? Нет, нет, вот здесь очень четко. То есть и живот... вот про, про вегетарианцев. Да все-таки мы говорим с, сугубо, о детях. Да, с медицинской точки зрения. Медицинской точки. Во время строительства организма, вот этот период, о котором мы говорим с 7 до 14 лет, Животный белок в достаточном количестве, то есть в среднем 60 грамм в сутки, mm -hmm. должен присутствовать. Поэтому вегетарианство, оно все равно будет создавать дефицит определенных компонентов животного белка, mm -hmm. которых нет именно в растительных продуктах, mm -hmm. в растительном белке. И это будет нарушать, в общем-то, ну, здоровье ребенка достаточно. Хорошо, смотрите, еще вот такой вот у нас вопрос. Можно ли каждый день есть яйца? В принципе, да, как бы... Вот, Вы помните, мне кажется, было какое-то мнение, было, что... несколько, да. да, это вот, видимо... Это, знаете, этого, было да? такое поветрие, когда угу. была борьба с холестерином. Вот было, что-то такое. В да? яйцах там содержится действительно много холестерина, это жир. Угу. И в яйцах довольно много холестерина содержится. Вот. Но какие-то ограничения могут быть для взрослых людей. А ну, про детей, а да, про детей нет, однозначно. Здесь, да, ну, два яйца в день, это в принципе нормально. Совершенно, совершенно нормально. Для У -у -у. подростка два яйца в день, это очень хорошо. Как один из вариантов питания. У -у -у. Да, однозначно. Хорошо. Ну, мне кажется, мы осветили все ну, темы. Да? Думаю, Если да. есть какие-то вопросы еще, или они появятся позже, пожалуйста, мы прочитаем и на них ответим. Я думаю, что эту тему мы уже можем завершить сегодня. И в следующую нашу встречу, это будет четверг, 19 часов, опять же. Мы поговорим про витамины и микроэлементы. Отлично, это да. очень важная тема, которая отдельно стоит и вот примыкает к да, потому ну, что это все рацион. Да, да, это потому важно. что это вот именно комплекс строительного материала, он весь состоит из uh -huh. белков, жиров, углеводов, витаминов, микроэлементов. Но витамины и микроэлементы, они все-таки стоят особняком. Да, это просто. отдельная если, тема. Если, да? И, кстати говоря, если кто-то хочет к нам присоединиться, прийти в, в, к нам в студию в гости, поучаствовать э, в этой программе, пожалуйста, мы вас с огромным <с удовольствием ждем. Итак, следующая встреча ⁇ витамины и микроэлементы. На сегодня мы с вами прощаемся, завершаем нашу встречу. Всего вам доброго и до свидания. До свидания, уважаемые друзья бабушки и дедушки.